Ручка-блокнот есть. Доступ в интернет имеется. Сверим часы. У нас с тобой лишь пара минут. Кто здесь? Да, ты. Открой меня. Береги, береги, пока я их не стерла. Можешь познакомиться с директором завода? попал вообще если ты будешь думать о том чего нет оно обязательно появится не люблю я ее это как сюда попало вообще нас тысячи тысяч ребят в стальных штанах ну не то чтобы сразу все тайминг следующий Почему все во взрослом мире так по-дурацки устроено? Меня зовут Великая Пафосная Книга Мудрости, потому что я очень пафосная. Я слышал это от известного блогера, между прочим. И сейчас ты познаешь мудрость, накопленную многими поколениями тех, кто был до тебя. Но это не точно. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! <кхм> Хотя нет, это я рассказывал какому-то другому огоньку. Что за трепедень?